Ракомакапом. А ты в качалку ходишь? У это открылся, на кукушку Это ничего личного. Я хотел тебе сказать, тебе для йоги понадобится свободная одежда. Ну, здесь должно быть, здесь нижняя чакра, она очень важна. Должно быть все свободно. Я как бы вообще был готов к йоге. Что еще подарила на свадьбу. Вот такая красота. Джон, я очень рад, что ты решил заняться своим внутренним миром. Ну, давай, давай... О, подожди, подожди, подожди, подожди. В чат пришло сообщение, сейчас. Я тебе немного расскажу о своей о своем experience of, ну, в йоге. Я почти год уже занимаюсь йогой и ага. больше пяти лет преподаю. Вот, поэтому ты можешь доверять мне полностью. Я не буду тебе показывать все позы, потому что, ну, я уже провел сегодня 5 тренировок с утра. У меня утро. я-то некоторые позы знаю. Че, нет, не мальчишка же? Поэтому я тебе некоторые позы буду показывать просто картинки. Ну, или на пальцах вот, ну, что вот так вот вставай. Я вот еще предпочитаю ароматические палочки. Мальчишки, мальчишки есть у меня. Вот они, настоящие, Я еще немножко романтики создал, вот такие вот. Люблю сандал. Сандал. От а сандали, да? Некоторые слова будут у нас э, из индийского языка. Ты не пугайся. Я хочу тебе показать самое сложное в начале, чтобы ты знал, к чему стремиться. Мы будем заниматься три раза в неделю, ежедневно. Сможешь вот так вот сделать? Смотри. Это как в клипе «Буамфакэмсиль». Попробуем самое сложное сейчас, чтобы я понял твой уровень подготовки. Готово, ГТО немножко занимался. Вот. вот. И с И... пацанами преподавали немножко карате, самбо, кокошинкай. Скажу, может быть? Я же в Вьетнаме служил. <laughs> Стартап <laughs> э, с другом. В нем ну, кокошинкай, вечером гайданс. Раз. Вот смотри. И... Поехали. Из позы лотоса. <laughs> Правую ногу и заводим как бы через голову, как будто бы через голову сюда. Ну, левую руку. Вот так вот. Приветствие солнцу. Солнце, привет! Ну все, и разворачивайся. Разворачивайся, перейдем к следующему упражнению. Не могу. Стреляет. Что, плохо тебе совсем, да? Давай что-нибудь полегче. Давай начнем с дыхательных практик тогда. Ложись на, на спину. Как вонапи, как Резкие выдохи через живот. Фу, фу, фу. Резко. резко. Мамон, мамоном, мамоном. Дыхание Акуджавы. Ахуд, а, Я соседу так же говорю недавно. С, с, с. Расскажу немного тебе про чакры. Нижняя чакра. Вот здесь вот нижняя чакра. Дышим через нее. Рукой помогать могу? Серьезно? Я через нижнюю чакру... В месте дышу. А потом глаза внутрь, прямо черепной коробки, вот прям устремляй туда внутрь себя, но в третий глаз. Теперь смотри, что главное в йоге. А... Хуй его знает, что главное. Я записывал. Кошка, по-моему, называется. А кошку как зовут? Кош... Вот это называется поза воина. Сдаюсь. По Ну, Ассану тебе покажу. Ассана! Он нравится, не нравится, нравится. Я чувствую себя молодым. Собака мордой вверх, собака мордой вниз, и потом резко хоп, кобра. Сыка, сыка, сыка, сыка. Я позу нового придумал. Тут-то выходной. Мы с друзьями в лестнику играем. Давай его. Ага, пробуемся на занятия. Читуранга. Читуранга, чугачанга. Не могу, у меня, я себе плечо на этих, на гусях. Поделай еще так. Сейчас, подожди, я посмотрю, ты правильно делаешь? Выше, вот, энергичнее, выше. Вульгарно, вульгарно, очень вульгарно. Подмышки бреешь, что ли? Да что нас оставило? Насмотрел всех сериалов. говорит, поблей, поблей. Ну я поблил. Уса ставил, уса ставил, это нет. Там женщины, конечно, сзади, ну ладно. Поза ворона. Больше похоже на позу рва. Я так в пластмарте на точке сидел. Поза дерева это несложно, просто на равновесие встаешь. Если можешь позволить себе закрыть глаза, чтобы, ну не, то закрываешь глаза и... Как раз хотела вежиться. Сейчас дерево бы сплавилось на реке. Не смущу тебя красиво. красиво. Да. Моя цель с таким же стать. Ну для тебя это невозможно конечно, но я думаю у тебя получится. А?